После распада Советского Союза в 1991 году Россия пошла по пути демократии и стала выстраивать рыночную модель экономики, сняв в себя ответственность за решение ряда проблем, которые стал решать частный сектор. В данный список вошла проблема, связанная со сбором, утилизацией и переработкой бытовых отходов и прочего мусора. Согласно приблизительной статистике, сегодня на территории России захоронено более 85 миллионов тонн, твердых бытовых отходов, куда входят полиэтиленовые изделия, пластиковая тара, стекло, макулатура, пищевые отходы, металлы, аккумуляторы, батареи питания для различных приборов и прочие отходы, составляющие опасность для здоровья человека. Эта цифра составляет порядка 80% всех отходов страны, а остальные 20% отправляются на мусоперерабатывающие предприятия которые в свою очередь создают вторсырье, имеющее коммерческую стоимость. Это довольно низкий показатель по сравнению с зарубежными странами, где переработка отходов с получением вторсырья является развитой индустрией бизнеса. К примеру, в европейских странах выбрасываемый мусор подлежит сортировке на различные группы, работают пункты приема пустых пластиковых и стеклянных бутылок, которые впоследствии отправляются на предприятия, занимающиеся их переработкой целью вторичного использования либо получения сырья. В европейских странах довольно развита система утилизации бытовой техники, аккумуляторных батарей, люминесцентных ламп с их последующей переработкой. Проблема захоронения бытовых отходов заключается в том, что свалки и мусорные полигоны создают экологическую угрозу для ближайших населенных пунктов. Непереработанные отходы выделяют вредно ядовитые вещества которые, попадая в атмосферу, почву и грунтовые воды, способны их заразить, что представляет опасность для здоровья и вызывает различные заболевания. Таким образом, средняя продолжительность жизни человека, живущего, к примеру, на небольшом расстоянии от свалки или полигона, уменьшается. Можно привести зарубежный пример с одним из городов африканского государства Ганна. Город блоши содержит на своей территории свалку, электроники и прочей бытовой техники, которая создала экологическую катастрофу для его жителей. Наибольшая часть мусора была привезена туда из стран Запада и не может быть переработана из-за отсутствия мышеперерабатывающих заводов. В результате средняя продолжительность жизни человека, проживающего в данном городе, составляет всего 35 лет. К сожалению, количество таких городов-свалок в мире только растет, что наводит на соответствующий вывод. В распространении свалок и мусорных полигонов на планете есть скрытая заинтересованность глобалистов, преследующих цели сохранения экологии в западных странах и сокращения численности населения в странах третьего мира. К счастью, Россия все же подошла к данной проблеме серьезно, начав мусорную реформу по всей стране, поскольку мусорные полигоны, уже стали представлять экологическую угрозу для определенных регионов страны. 2016 2019 года вопросами утилизации и переработки бытовых отходов теперь занимается государство, которое уже построило несколько комплексов по переработке отходов в некоторых субъектах Российской Федерации. В настоящее время на территории нашей страны уже работает несколько крупных мусоросжигательных заводов которые так популярны в западных странах. Их особенность состоит в том, что переработанные отходы выделяют полезную тепловую энергию, что лучше говорит об экономической эффективности данной отрасли. Также в борьбе с мусором следует вспомнить про советский опыт сбора стеклянных отходов, подлежащих переработке, и вновь массово открыть пункты приема стеклотары для населения, что привлечет внимание граждан, нуждающегося в получении дополнительных доходов. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, оставляйте комментарии.